10 января 1992 года в Задаре, Хорватия, родился Шимир Салха. В возрасте 7 лет начал свою карьеру лучшей в хорватской школе Динамо Загреб, набирался опыта. В молодежной команде и в 2009 году отправляется в аренду Загребский локомотив. И сразу же стал основным игроком, отыграв все 17 встреч. И через полгода руководство «Динамо» не заставило себя долго ждать. Они возвращают молодого таланта и отправляют его с основной командой на «Симний Спорт», где в феврале он уже сыграет первый свой официальный матч со «Светом». В общем количестве он отыграл 10 игр за «Динамо» плюс 17 игр за «Локомотив». В том же году получает приз лучшему игроку «Хорватии» и ждет своего вызова в «Сборную». Лаван Билич не заставлял себя ждать, и уже в 2011 году он дал ему шанс. Дал шанс попробовать себя и сыграть в отборочном турнире. В августе Марсель пытается перекупить молодого правого защитника на 4 миллиона долларов. Но нынешний президент Динамо Загреб дравка Мамич понимал, что в его команде растет талант. Талант, который уже тогда сравнивали с Луком Модричем. Что отвечает Салка как игрока? Во-первых, универсальность. Он может как сыграть на правой, так и на левой бровке. Как защиты, так и полузащиты Всегда может поддержать атаку с великолепным видением поля. Его конёк голевые передачи. Он играет за «Динамо Загреб. Что из себя представляет этот фокус? Этот клуб самый титулованный в Хорватии. Чемпионатов в Хорватии только 15 штук. Есть еще чемпионы Игославии, кубков, суперкубков и даже обладатели. Кубка Ярмаков, нынешней лиги чемпионов 66 года. Это клуб с богатейшими традициями. В нем выросли такие звезды, как Ивица Олич, Дарья Шимич, Лука Модрич, Кузница Талантов в Хорватии. Хорватия всегда была конвейером талантов для нынешнего футбола. И сейчас уже за молодым Шиме охотятся такие футбольные акулы, как Манчестер Сити, Реал Мадрид и Марсель, который в свое время не смог его получить. Посмотрим, получится ли у него. А мы уже сможем понаблюдать за ним на Евро 2012 года, Польшу и Украины, если, конечно, главный тренер сборной Хорватии Славин Ильич включит его в заявку.